Я вообще <соединяюсь> должна нахмурившись <соединяюсь> смотреть. <соединяюсь> <соединяюсь> <соединяюсь> Зачем ты поднял это аками? -А? Поставь его на место. <соединяюсь> <соединяюсь> и прокрути, желательно боком, да. Вот а сейчас можно Хэллоуин? ты сбивай Не Тан да тан да тан да тан Давай, Давай. Снимай. А ты снимаешь? Да. Понимаете? Мы сделали из негра белого. Из мужика женщину. Ну хотя это андроиды, какая разница. черт вы скатились до Netflix. До Netflix! Пускай. Они были с Малере. Да, у Ну-ка. Я покраснел? Хорошо. Отлично. А, блин, далеко. черт. Так. Телефончик, пожалуйста, уберите. Наш андроид-мандалорец. Обычный. Мандалорский андроид. Спалился. Ты шпион. Тебя подослали мандалорцы. Признай же это. Признай. Тебя подослали мандалорцы. 28 ты забыл сказать. Блять. Давай заново. Тебя прислала 28-я колония мандалорцев, признай же это, признай, что ты мандалор. Давай Иди Интернет. тен де тен де тен де тен де тен де тен де де тен де тен де тен де тен де команда де де де де де де Мы самая ленивая команда. А, блин, опять ну хотя бы желтым говорить? Да, вроде бы. Сейчас он должен загореться красным. Круто. Пофиг буду без диода Значит, не отвечает. Никому! Пускай за волосами будет. Стопу! Ладно, мы будем развлекаться! Иген Игин. Игил Игин. Эндоген. Эндоген. Сука. <свят> да, кстати. А второй... Но это уже в другой. Второй. Сейчас. Да. Первый-то волбок. Больше давай, давай, снимай, снимай. Ты такое лицо, бля Хейт? Хейт? Хейт? Хейт? Хейт? Хейт? Ну я, ч ⁇ Ты курва! Ты курва! Ты курва! Ты курва! Ты Ты здравствуешь! А у тебя аптеология, как бы вылетает? Ты андроид, ты не должен есть. <сpar> что? <сpar> я купил эту мать твою. И что это за неконом? Какие-то старые штанцы на старой военной форме. Какую принёс? Что он это не я приносил. Ну чё, я не старый, я не новенький. Угу. Mm -hmm. Что я тут умею что-то Ребят, ребят, продаю форму, вот шикарная прям форма. Есть ещё штанцы от этой формы за две тысячи. Видите, ещё шеврон мандалорца. Почему ты не признаешь? Почему ты не признаешь, что ты? Я уже устала быть хорошим покупателем. А я должна быть плохим покупателем точно точно. Ты пох... Они были для толпы. Умоляли о покупке рублей. Да блин, как бы там билетики в рублях. билетики в рублях, что ли? Давай, давай. Смотри на трек, пошли. Че по Че Бум! Сейчас бьешься на линии. Бум! Попью. Лазермен. Ты лазермен. И она тоже. Давай. Пошли. Произнеси! Произнеси! Произнеси, что ты... You gay! Нет, ты Netflix. Признайся, у тебя тетрадь смерти. Нет, Хэл, это не так. Я не снимал, но Эл же был негром. Нет. Нет. А, ты мы, не смотрел нет? <reasoning> не, он там не. он там совершенно другие истории. Так, что? Смотри. Я просто вот так. схватила. И тут вы. I killed him. It's it that hard to say. Так. Но ты снова и снова продолжаешь. Но ты снова! И снова! И снова, я... снова! И снова, снова! 한국어. Давай, да. забудьте букву И! Снова. Поехали! Ну ты... бля... <смотрим> <смотрим> ну, ты... ну ты снова, снова! <смотрим> ну ты снова, снова! Не стучи! Поехали! Ну ты снова, снова! <смотрим> Final round. Finish. Я уже перейду. Так. Надо посмотреть на бедного Влада заплакать. Изблядик, избывдин. Поехали. Снова и снова продолжал молчать, что они у тебя. Хватит. Ты надеюсь, тут делать не Пойдем. Три. Поехали. Я Раз. Два. Три. Чего уселся, оставайся? Комикс рисует. Он нарисует все, что захочешь. Ты луки даруешь. Слышь, девят, давай. У нас, у, нас, он, у нас реклама святого источника. Че, Даракомикс? Рост решает все. Извини, но ну, на коленочке. Мне что-то не помогает. Главное, чтобы оно не упало. Нет, так можешь стоять, не пойдет. Да, я реально могу стоять. А что ли тупли какие-нибудь. Каблуки? Он каблука. Одей каблуки. А ты лучше стул бери, а тут звук. Ты должен Андроид в красных туфлях. Признайся, что забрал их! Признайся! Подожди, что он делает? А че я говорю после этого? Ты вообще молчишь. Я вообще должен не смотреть. Да, я должна тебя застричь, признайся, признайся, что ты тут забрал их. Признайся, признайся. Так, режим эпилептика включили, эпилептическ, эпилептическая камера. А, просто. Давайте говорю, сначала потренируемся. Я просто говорю, признайся. Сейчас. Потренируйтесь. Так. Признайся. Такой невинный. Запись Я идет. ничего не делал. Давай. <смех> <смех> тряси, его. тряси его. А тряси его. Признайся! Не пойдет? Нормально? Признайся! Можно. за носу кушал. Еще раз? Да, еще раз. А он один раз там говорит: признайся, он же два раза его трясет. Он там два раза трясет. Ты там должен сказать А может хватит? Ты сама сказала им взять Это оригинал, я понял А смотри, мы вот это будем завершать, Там, где я тебя бросаю Давай Возвращай стол А ладно, не надо, стой, стой, стой Три А что я делаю? Три Диод мой, верни. Кстати, что там с камерой? Там мой диод? А, по... задуматься, как долго у меня будет это... Скажи мне, как на лицо сделать. Так, где моя зеркало? Я сейчас. Я на тебя не могу смотреть. Вдом ну с... не смотри на него, смотри вот на вот, на заделок смотри. На папку смотрю, на это смотри. Так, там по кадрам совпадает, что я туда смотрю, а да, да, чуть-чуть да. прямо. Чуть-чуть да. прямо, чуть-чуть вот в эту сторону. Вот сюда. Да, вот. Да, я вот говорю, в вот, в вот мне сюда вот надо смотреть на кружку. Не слишком. Нет, да, нет, смотри нет. Так. и отходи. Так же давай, давай, ты, ты сидишь за столом. Что, можешь мне свет? Сейчас что, мы сами мне свое что-то будем, да? Но со светом это. Ну, типа... блин, Не, подожди, знаешь, что можно сделать? Снимай пока только меня, я сделал вот так. Включается свет. И я такой, хватит! Давай! <смех> так. Может хватит! Ты сама сказала их. Три. <смех> Может хватит! Ты сама сказала их взять! Поехали! Может хватит! Ты сама сказала их взять! В смысле? Что ты туда смотришь? <свят> ты же на него должен смотреть, он же здесь. Начали. Не смотри туда. <свят> Кстати, привет, -э организаторов. <свят> ну все. А как же... <свят> Сейчас... Сейчас могу. провод, то провод тянет, и из этого снимается. <свят> Прости, что ломаю четвертую стену Но так будет лучше Как зачем? Закончить-то сюжет Как же мы закончим сюжет? Как же мы закончим этот сюжет? Может вот так и закончим? Как мы закончим этот сюжет? А дальше вы на фоне орете и даже ты говоришь типа: Нет, не надо Типа вот знаете, я задумалась и что-то типа придумала и потом уже, нет, не надо. Я говорю за кадром, ремень не смей, не надо. Ну? Ремень не смей, не надо. А, ты, короче, уходишь мимо меня, и потом да, я уже... Два, да. Раз, два, три. Свобода. Мы освободили этого андроида, мандалорца. Ч дальше? Что дальше? А, нет, подожди, может не мы, надо. Это, мы это переснимем, да? Или нет? Двадцать восемь выпущенных видео теперь, теперь дальше ты должен будешь орать на меня То же самое, только наоборот? Да Да а вы меня... издеваетесь А я уже должна Не, ну тут поменьше будет Что, на меня разнависит твой пиджак? Нет Нет, ты будешь... А, кстати, можно? Давай попробуем, давай Давай давай А ты... Он должен... А только он... давай на да, это с плоско Как мы это могли снять Наш Android Влад, no, нет. Детройт. Двадцать восемь ножевых ранений. Ты действуешь наверняка, да? Не, Влад. Детройт. На этом Ой. Да. Сейчас стой, я тебе галстучку съем. Сацугай! Сацугай, сацугай, сацугай, Север. Са Галстук. А mm -hmm. Сюда, без рубашки, ты издеваешься? Да, пофиг. Влад, Детройт. Найдет ссвити. Бекан Хилл. Ах! Детроид, Найдет ссвити. пойдем. Я, Я... Я, Я готова. готова. Кофту мне подними на уровне газ... галстука, чтобы они подняли. <свят> Влад, Влад, да. Влад, давай готовься. Не, кофту. Мои кофты надо под галстук, чтобы выкладывались. Mm. Так не получится. Когда надо, Влад. Получится, поспотекивай на этом. А по это Давай. Да. Произнеси. Я из Сибири. Это что, так сложно? Призноси, что ты амишка. Да? Признайся. Да? Все, мне придется читать. походу. Да? Давай сначала так. А -а -а, будешь... Ты вообще смир... должен был выучить Прости. Ну, блин, а потом... Он дизлексик. Да, тут. 1, Пусть 1000... телефон будет. Хотя нет, лучше забер. я заберу. Мной... Блин, ты кулерки? Телефон забрали еще. Наушники, сержант. 28 тысяч рублей. Ты действовал наверняка, да? Это был косплей, комикон. А дальше я забыл. <сíck> <сíck> 28 тысяч рублей. 28 тысяч рублей. Ты действовал наверняка? Да? Это был косплей? Это был комикон? Ты была в толпе, говорила а, ты, с Брайаном. Подожди. Ты была в толпе, говорила с Брайаном, но ты снова... Двадцать тысяч рублей, ты действовал наверняка, да? Это, это был косплей, Кобякон, да? ты плавал в толпе, говорила с Брайлином, но ты снова и снова продолжала тратить деньги в Москве. Трэнк, да. Не надо. Вот как мы снимаем, я держу текст, а он читает, дизлексик. 28 тысяч рублей, ты действовал наверняка, Да. Это был косплей? комикон, Ты была в толпе. Разговаривала с Брайаном. Но ты снова и снова продолжала тратить деньги. Не надо. Я знаю, ты амич. Признай это. Признайся, я... Скажи это. Я из Сибири. Это что, так сложно? Признай, что ты амичка. Двадцать восемь тысяч рублей. <смех> да блин. Зачем ты смеялась? Я смеялся. <смех> я, я, я потому что реально двадцать восемь потратил. Двадцать восемь тысяч рублей. Ты действовал наверняка, да? Это был косплей, комикон. Ты была в толпе, разговаривала с Брайаном. Подожди. Ну ты снова а, и ты снова, ты снова продолжала тратить деньги. Ну подожди, тут крайне важно, я кассу прошу. Но, Но ты снова и снова продолжала тратить деньги. В Москве. В Москве. 28 тысяч рублей. Ты действовала наверняка, да? Ты... Ты это ты. Поизнайся. 28 сырых видео. Ты действовал наверное... 28 не готовых видео. Ты действовала, наверняка? Да? Что вместо 28 не готовых видео. Ты действовала, наверняка? Да? Это была забывчивость. Лень? Давай, убирай папку заново, начинай. Убирай папку Давай сюда, теперь я смогу нормально Так, подожди, подожди Так, это было лень Это была забывчивость Лень, ты была дома 28 невыпущенных Видео Еще раз 28 невыпущенных видео Ты действовала наверняка Да? Это была забывчивость? 28 не сделанных видео. Ты делал... Они болят. Они Я снимаю новую часть фильмов Транс. Новый клип, блин. Я даже снимаю, что что. Я вообще на паузу не ставил еще. Окей. Uhm. Погоди. Фон. Хренеть. Так, я не знаю, что еще. Сады. Следи. Покидач. Ты, ты знаешь, что такое безумие, тварь? О, тебе ты рассказать о сказали? безумии? Тебе рассказать о безумии? Расскажи про по Египет и их веру. Ну что, это превью. Ну или эдинг. Эдинг. Ждите новых роликов, Через сюжетных год. поворотов. Когда-нибудь. Через год. Да. Активной работы. И... Не смотри на меня так. И подписывайтесь. На вот этих яойщиков. Чё? Чё? Чё? Вечно а -а -а -а. хочется вас подставить. А -а -а. Ладно. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчики. А ещё... Колокольчик под... не ставят, на колокольчики нажимают. Ну, блин. Ты какая разница, к чёрту. Я тут, видишь, хочу канал продвигать. Свой. Свой. Да. Ребята, ребята, подписывайтесь на канал Трифортификс. Надо же монтировать. Ладно, да, пока не видит все равно. <связь> пока Лимя ушел, подписывайтесь на канал Трифортификс. А, не-не, ну короче, там фильм <связь> Netflix. Я убью свою большую подругу. да да да, да Не, давай ну, нормально. подобный трек я знаю один. Йоу, собаки, я наруто. Давайте нормально. Как вы, как вы относитесь к тому, что Акар прокомментировал мой ролик? Зеленый код? А mm -mm. какой? Акками клип. А, именно этот клип? Mm -hmm. А, то, что он сказал, типа... Что? Да, Ака, mm -hmm. сам Аккор, я не знал, я не видел. Он написал, типа, почему я этого не видел раньше? Почему такое. это не стрим? <laughs> Давай стрим запустим. А СВР не надо нам. А СВР отвратительно, отвратительно. Не надо. Лайку. Ага. Х не, не надо. Привет, Орги, подписчики, всевышний, господи господи, господи, господи, господи, господи, господи. Тут можно заменить, домой. И бомжи. Вроде бы все. Ну, мне тут был так что.